И мы продолжаем тему исполнения желаний. Мы уже выяснили, что надо помогать своему бессознательному в исполнении своих желаний, быть для себя своим таким стариком хатабычем и написать, написать список из 100 желаний, которые маленько развернуть, можно даже повизуализировать их. Однако мы наталкиваемся, ну не мы, все наталкиваются, что иногда наши желания не наши. Они нам кем-то подарены, родителями, знакомыми, нашей завистью, социумом, какими-то правилами, нормами. А до один клиент приходит, говорит, жизнь плоха. Я говорю, что случилось? Купил новый ренджер ровер Говорит, ну, вроде бы жизнь удалась. Он говорит, нет, сосед купил такой же. То целью исполнения, ну, то есть целью-то было не покупка рейндж-ровера, на смысле, точнее, не наслаждаться поездкой на рейнджеровере, а утереть нос соседу, что я то купил, а ты нет, не смог. То есть цель была самоутверждение при помощи рейнджеровера. А когда же желание истины, ты получаешь его исполнение удовольствия. Так как проверить сразу же, может быть, мы желаем не того. Надо погрузиться в желание, как будто бы оно исполнилось. И посмотреть внимательно за своим состоянием, за то, как вы дышите. Очень часто, когда происходит такая задержка, значит, уже не про вас. Сердце начинает биться, но оно возбужденно бьется тоже, но ровно бьется. А если там чувствуете какие-то вот эти вот микропрерывы, ну, кто умеет прислушиваться, он слышит. Каждый из вас, когда выходит из душа или там из бани, чувствует, как пульсирует его тело. Тут то тоже э, большие вопросы к вашему желанию. Температура. То есть, может быть, какие-то раздражения на теле. То есть, если желание не относится никим к вам, тело вам говорит, дружище, не мое. Дыхание. Ощущения телесные, сердцебиение, там животики надо крутить, да. Что, иногда даже отрыжка, это, ну, отрыжка-то очевидно, да, что не, не ваше желание. То есть проверить можно реально только телом. Мышление, оно вас задурит. Потому что оно уже воплотило это желание, оно как будто бы его желание, оно его себе присваивает. А тело говорит, не-не-не-не-не, не, -не, -не, -не, -не, не мое. Поэтому э, будьте внимательны к своим желаниям, а то они сбываются. Пусть все ваши мечты сбудутся, которые вы отфильтруете и сделаете их своими. Не живите чужой жизнью. Позвольте себе получать удовольствие от этой жизни. Свое удовольствие, понимаете? Проверить через себя, а того ли я хочу? А так ли я живу? А такой-то результат жизни я получал. Это также можно проверить через упражнение 120 лет, которое мы ранее показывали. Когда вы начинаете жить свою жизнь, и через 5-10 лет вы вдруг понимаетесь, оглядываясь, ну, конечно, воображение, да, 5-10 лет жизни-то. А, а нужно ли было вам реализация этой мечты? Может быть, оно и тогда было важно, а сейчас с высоты прожитых лет оно уже и не важно, и не нужно. И вы сэкономите силы по его достижению, направив их на нужное, на важное, на значимое, которое принесет вам радость и удовольствие от этой жизни. Получайте удовольствие, живите счастье. Счастливо.